Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games. с вами я, София. Мы продолжаем проходить Шерлока на 100% со всеми концовками, со всеми вариантами, не вариантами, со всем, что тут может быть. Все, что мы сможем тут найти, все как бы, все, просто вот совсем, вот прям вот совсем-совсем. Uh, я изучаю новый формат, не знаю, получится не получится, выйдет не выйдет, но мы будем очень стараться, что по крайней мере. Я... I что я здесь делаю? Я ничего не совершил. Ай, блин, точно, я же не должна тебе разговаривать. Давайте да, точно. У нас же ведь есть задание для Уиткинса. Правильно я Короче, для кое-кого у нас есть задание. Такое вот прям задание. Так, погнали. Это нам нужно вернуться обратно домой. И сейчас нам расскажет, кто такой Уиткинс. Что вообще происходит. Или Уиткинс. Это я уже из Блэкседа взяла. хе я уже это, я, я их уже всех путаю. Что происходит? Дедуктивный анализ. Ты мне предлагаешь что-то посмотреть. Мне кажется уже ничего нету. Есть новости, Ватсон. А, есть новости, Ватсон. Я достал список моряков, бывших на борту морского единорога. Скоро <плес> мы узнаем, что случилось с отцом Неллиганом. Нужно всего лишь их найти. Будем надеяться, что они до сих пор работают в Гавани. Но если вы сделаете вид, что прошли из Скотланд-Ярда, сомневаюсь в этом, Ватсон, к тому же я не хотел бы поднимать шум. И у меня есть другое решение. Позвать специалистов. Это кого же? Тайный полицейский отряд с Бейки Стрит. Это вы о и его банде. Yes. Да, поверьте, вы получите больше помощи от этих маленьких беспризорников, чем от дюжина десятков из ярда. Эти дети везде. Они все видят и слышат. Они смышленные Все, чего им хватает, руководство, и я их соберу. И как же. И каким же образом? Всегда есть. Соглядатый, шпион, через шмагн... а -а -а -а -а -а окном. Его я и позову. Так, пойдемте звать. Позвать Уиггинс, иди сюда. Уиггинс, поднимитесь сюда, пожалуйста. Service, К вашему слогу, мистер Холмс. Ой, мне нужно, чтобы вы высадили кое-каких людей. Я дам вам список. Вы же умеете читать, верно? Большой Оливер из банды умеет. Его папаша... Кучер... У из... А, кучер у известного адвоката. Очаровательно. Вот список моряков. Моряков? Запросто. Всего-то найти, где Ром и Красные огни. Ром? Красные огни. Простите, Простите что беспокою вас, мистер Холмс. Мы просят вас поскорее приехать в участок. Спасибо. Я скоро you. буду. Так, найти экипаж морского единорога выполнено. Огонь, Охонь, огонь. А, должно быть, Лейстрид обнаружил новые факты по делу. Джон Лиган не похож на обычного воришку. Какова его роль в этом? Так. Так, так, так, так, так. Это А. Точно. Чуть-чуть. Я вспомнил, что хотела. Так, вот где-то карта. Карта Лондона. И окрестности. Она нам пригодится. Да. Погнали. Сконтлант Ярда. Прямяком. Кстати, мы можем еще что-то посмотреть, да? Или нет? Пропавшая коробка. Попытка взлома. Нет. Ой. А, на спейс отменить выбор. Тут, короче, все понятно, тут это. Пока что ничего нету нового. Ладно. Главное, что мы проверили. Мы все проверили, мы все увидели, да. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Что дальше? Мистер Холмс, рад посвятить Как всегда, что случилось? У нас снова подозреваемый, Лайм Хартли. Думаю, теперь мы быстро раскроем дело. Интересно. Слушаю вас. Констебль, которого я оставил в Вудманс-Ли, заметил подозревательного типа, крутившегося там всю ночь. Его привезли сюда? Да. Он отказывается с нами говорить, но мы его заставим. Будем надеяться. Ах да, еще кое-что. Констабль сказал мне, что в момент ареста этот тип писал письмо. У вас оно есть? Разумеется. Оно в кармане, в комнате с улитком. В вашем распоряжении. Признайтесь хоть раз, мистер Холмс, что с консулой я вас опередил. А? Поразительно. а И он все переживает, что Холмс лучше лучше работает. Один Холмс против а, целого отделения полиции. Так, кстати, да. Нужно... Это вещь подозреваемого. Wonder, Интересно, есть ли здесь связь. А, смотрите, по первым буквам. Ц, П, Р. Да, что ж у тебя происходит-то? ЦПР. Теперь у нас есть доказательства, что бумаги Неллигана были здесь. Но они куда-то исчезли. Пам-пам-пам. Нет, как вам такое? Вещи Хартли. Это вещи подозреваемого. Ботинки. Забираем сразу. Старые ботинки Лайма Хартли. 43 размер. Сразу показываю, что вот тут вот никакого взаимодействия нету вот с этим вот, вот с этой вот херней Сразу письмо в чернилах. Чернила еще свежие. Их можно очистить правильным составом. Ручка. Ручка, ничего примечательного. Так, смотрите, вещи Хартли выполнено. Так, давайте смотреть. Мы взяли... Так, что у нас тут... Множество акций, с которыми удрал отец Неллигана, были в хижине Питера Керри. Спросить отрыв биржевой акции, принадлежащей Канадской Тихоокеанской железной дороге, был обнаружен в судовом журнале морского единорога вместо вырванных страниц за август 1883 года. Ботинки Хартли. Найти применение. Старые ботинки Лайма Хартли. 43 размер. Письмо в чернилах, требует анализа. Письмо от Хартли, залито чернилами. Так, открываем. И идем. Продолжаем. Так. Тут, мы можем выбрать, кого мы позовем в комнату для допросов. Давайте начнем please с Неллига. Пожалуйста, проводите этого подозреваемого для derogation. допроса. Начнем с него. Взлом. Расскажите мне, мистер Неллиган, что конкретно вы надеялись найти в хижине Питера Квери? Я... Я искал сведения о моем отце. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, графировка на кольце это было, пиджак отца нет, острый нож нет, табачный кисе тоже нет. Акция. Полагаю, вы преследовали и другую цель. Вернуть акции, я прав? Да. Некоторое время назад я обнаружил, что часть исчезнуших бумаг появилась на Лунской бирже. Можете представить мое удивление? Я потратил несколько месяцев, чтобы отследить их, и, наконец, выяснил имя продавца, капитана Питера Керри. Эти акции принадлежат моей семье, но я не смог их найти. Пам-пам-пам. Пока это все. Ладно, еще увидимся, молодой человек. так так так так так так так так так а, исчезнувшие акции. Попытка взлома. Что ж у меня тут за какие-то начались? Алло. Возвращение записной книжки. Взломчик пытался проникнуть, чтобы... А -а -а -а -а так, оброненный им. Так, так, так. Поиск акции Неллиган искал отцовские акции в хижине. Питер Керри. Это объясняет его присутствие на месте преступления. Давайте пока вот так вот пойдем. Пока что пойдем вот так. И привет, Лайм Хартли! Пожалуйста, сопроводитесь этого поздравления для допроса. Ну что, у вас уже есть теория? Позвольте представить, меня зовут Шерлок Холмс. И я хочу задать вам несколько вопросов. Я уже объяснил полиции, что мне не о чем скрывать. А вы даже не из полиции. Точно. И в вашей ситуации было бы мудро поговорить с тем, кто назовем это так более нейтрален. Вас подозревают в убийстве. Знаю. Инспектор Лестер сказал мне. Это нелепо. Можете вы хотя бы сказать мне, кто вы такой и что произошло? Из-за чего вы попали сюда? Меня зовут Лайм Хартли. Это все. Больше вы не узнаете. Ну, это мы посмотрим. Так, давайте-ка... Пошли изучать, изучать чубря, чубряка, чубряка, Опа, старый шрам. Та, -та, -та, -та, -та, -та, -та, та Так, так, так. Платочек, платок с хохлатой синицей. А, а, как вы думаете, она все жена не связана все еще с убийством? Следы растений, следы растений. Так-то на минуточку. Руки садовника. That's all for now. Пока это все. Вот так вот. В руки садовника. Так, ну мы пока тут э, все еще ничего не можем сделать. Но мы к нему вернемся. Так, у нас есть. Письмо и все, все вот это вот. Садовник. Полиция арестовала незнакомца. Это бывший солдат, оставивший службу после ранения. Он живет тихо, работает садовником. Возможно, Вудманс Ли. Значит, она нам что? Солгала? М -м -м. Подозрительный человек, арестованный полицией за то, что он крутился возле Вудманс Ли. Он бывший солдат с подсчетом, оставивший службу из ранения в шею шрапнелью Сейчас живет тихо, работает садовником. Та-та-та-ра-та-та-та-та. -та -та -та -та -та. интересно. Да? Может быть, действительно жена? А может быть, нет? А может и не жена? А может быть, просто садовник? Пока что в детективном анализе улик у нас ничего нет. Пам -пам. Продолжаем. Так, что нам уже сделать? Давайте проверим. Точно у нас ничего нет? Не курил. Исчезнувшие акции. Нет садовника. Пропавшая коробка. Исчезнувшие акции, кстати. Украденные акции. Ценные акции хранились в похищенной жестяной коробке. Так-так-так. Мотив Нелигана. Джона Неллигана могли за... застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера Керри. Невиновность Неллигана. Джон Неллиган, жертва, а постояльц. Он не подходит под потр... портрет убийцы, не физически, ни пислой. А... а что, если все-таки у него есть мотив? А если вот все-таки вот так вот? Опа! Смотрите-ка, Неллиган виновен. Где это дело, найдите виновника и что-то там еще. Неллиган виновен. Джон Хопли Неллиган убил Питера Керри. Это доказано его ложью и тем фактом, что он был на месте преступления. Смотрите, у нас есть тут еще два варианта. Обвинить Неллигана – это не конец, если вдруг что. А Джон Хопли Неллиган виновен убийца Петра Питера Керри. Он должен быть наказан судом за свое преступление. Помиловать Неллигана. Джон Неллиган – жертва обстоятельств. его... Детство мрачило утрата отца. Он всегда хотел узнать, что произошло. Он принял не лучшее решение и попал в беду. Смотрите. Давайте посмотрим, что будет, если мы обвиним его. То есть, именно обвинить. Подтвердить моральный выбор. И... Я так думаю, что вы уже поняли, что, скорее всего, убийца не он. Но выбор можно отменить. Чем мне нравится вот. Он... Выбор можно отменить, и мы зато можем посмотреть все концовки. Продолжаем. Разгадка найдена, и теперь я готов назвать вином. Так скажите мне, rat... кто убил черного Питера? <к Alm> Джон Неллиган? Это был Джон Неллиган, инспектор. Я столько думал, но так и не, понять, не смог понять мотив Месть, инспектор Черный Питер присвоил акции, принадлежавшие отцу Неллигана И его сын пожелал их вернуть Хорошо, я арестую Неллигана Вряд ли он выйдет из тюрьмы после такого Я пойду с вами, инспектор Вы виновны в убийстве Чёрного Питера. Признайтесь сейчас, и это смягчит ваше наказание. Нет! Я не убивал его! Вашим мотивом стали акции, которые Питер Керри украл у вашего отца. Керри отказался вернуть акции, а после начал угрожать вам. Вы были напуганы и в панике схватили гарпун и сделали им удачный бросок. Но это неправда! Полжаст, мистер Неллиган. Все кончено. Дело закрыто, инспектор. Я возвращаюсь на Бейкер Стрит. Очень хорошо, мистер Холмс. Всего доброго. Пам-пам-пам. И вот, видите? Судьба черного Питера. Джон Хопли Неллиган убил Питера Керри. И покитил жестяную коробку с акциями. Это доказывает его нечестность и тот факт, что он был на месте преступления. Вы решили отдать его под суд. Надя 10 заключение на легену виновен. Приговор обвинить. Спейсфер... Так, так, так, так, так. Проверь себя. Спойлер. А-а-а! Нет, не будем смотреть. Так, другая версия. Хотите перейти к другому заключению? Игра загрузится перед тем, как сделал моральный выбор. Да. Вот так -то. вот. мы посмотрели одну из возможных концовок. А кто на самом деле убийца, я думаю, вы потом догадаетесь. Вы потом увидите. Так, мы все, все опять же таки вот так вот помиловать на элегана. Так, жертва обстоятельства. Ля, ля ля Он принял лучшее решение попал в беду. Давайте вот так вот подтверждаем. Пока что просто смотрим, что было бы, если бы. Виноват он, не виноват, сейчас не важно. Мы просто смотрим концовки. Разгадка найдена, и теперь я готов назвать виновного. Так скажите мне, кто убил Черного Питера? Джон Неллиган. Это был Джон Неллиган, Инспектру. Я но так и не смог понять мотив. Месть, инспектор. Черный Питер вот так акции лац, и Неллигана его сын пожелал их вернуть. Так? Я арестую Неллигана, и выйду из после такого. Я пойду с вами, инспектор. «Именно вы убили чёрного Питера. Вы пытались убедить его вернуть акции и угрожали вызвать полицию. Ах! Питер Керри был пьян. Он вытащил нож. В панике вы схватили гарпун и, защищаясь, сделали свой удачный брусок. Отметьте это в рапорте, Лейстрейд. Нет! Я никого не убивал! Вы ошиблись! Вам лучше сказать спасибо, мистер Холмс, за то, что он спас вашу шею». Типа, ел закрыт, инспектор. Я возвращаюсь в Бейкер-стрит. мистер та та та Так. А, это доказывает так-та-так, что он был на месте преступления, но убийц произошел в, цели... в целях самозащиты от вооруженного и разъяренного пьяного моряка. Вы решили облегчить его участь. Неллигин Виновен помиловать Неллигана. Ну, мы, естественно, не будем пытаться узнавать, что было там на самом деле. Но это неинтересно. Мы потом узнаем. Все, другая версия опять. Погнали. Погнали дальше. Как вы понимаете, это одна из версий. То есть нам высветилось дедуктивное заключение, мы его использовали. Вот и все. Но самое интересное еще впереди. Нам еще нужно а, установить письмо. Да, да, да. Мне нужно приготовить химический состав, который позволит удалить свежие чернила. Для этого я должен спешить реактивы в правильном порядке. Первое условие. Нужно использовать все семь реактивов. Второе условие. Оранжевый реактив должен быть третьим по счету после синего. А третье условие. Бесцветный реактив добавляют после оранжевого. Это у нас... Смотрите, как идет. То есть у нас должен быть идти синий, какой-то, какой-то, оранжевый, бесцветный. Синий какой-то, какой-то, оранжевый бесцветный. Ну, как бы можно, ну, это вот если грубо. Но можно тут станцевать немножечко вот так вот. В таком вот формате. Синий заливаем. А, ры... Рыжий, зеленый. Синий. Идем в таком порядке. И вот получается, у нас сейчас. Пойдет рыжий. Он как раз третий после синего, первого синего. После рыжего, естественно, идет бесцветный. Это как раз после синего мы заливали зеленый. То есть там все нормально. И вот как раз рыжий это на второй синий. На второй синий. И как раз бесцветный, который должен идти после рыжего. Готово. Можно продолжать. Ну, погнали. Посмотрим, пролет ли содержанное этого письма свет на тайну. Ну, погнали. Я сделал, как вы попросили, и хорошо их спрятал. Но я умоляю вас изменить. Изменить. Не, я кла... <с> да вы прикалываетесь. А, смотрите, я кля... Троиточие. Тут троиточие. Нись. многоточий И троиточие. Да вы прикалываетесь. Помните... Ваши клятвы, что-то там. Я не совершал ничего недостойного, чтобы вы... Мне. Я сделал, как вы просили, и хорошо их спрятал. Интересно, как бы Хартли отреагировал на это? Я сделал, как вы просили, и хорошо их спрятал, но я умоляю вас изменить. я кля И, помните ваши клятвы, я не совершил ничего недостойного, чтобы вы мне... пам пам, -пам. Это, если что, это как раз банкротство. Так. Письмо, кстати. Нам еще нужно ботинки переложить. Спросить письмо от Хартли. Часть текста была успешно восстановлена после применения реактивов. Ну что ж, поехали проверять сначала ботинки. Заодно спросим у нашей женушки, знает ли она такого садовника. Вдруг... А вдруг знает. А вдруг, не знаю. А вдруг что-то? Садовник что-то спрятал. Явно, да? Что-то происходит. Тут -то интересное. Так, пойдемте, сначала приложим к следам. Так, след. Прикладываем ботинки. Оп! The... Именно эти ботинки оставили следы. О, погнали. Так. Ботинки лайма Хартли в точности соответствуют следам Вудмансли. Так, у нас появилась дедуктивность. А, следы. Хартли. А, ботинки Харлела в точности совпадают со следами Вудмансли. Не садовника. Джудит Керри сказала, что ее муж. Сам занимался садом. Это неправдоподобно. Должно быть, она что-то скрывает. Пам-пам-пам. Необъяснимое... необъясненное присутствие. Ботинки Лайма Харты совпадают со следами в Вудманс ли что доказывает его присутствие там. Джуди Керри отрицает, что он работал садовником. Ну-ка, ну-ка. Пойдемте -ка -к, к ней прогуляемся. Покажем ей ботины, скажем, ты чё? Старая кошелка. Охренела, что ли? Препятствие, между прочим, расследованию. Это тебе не хухры-мухры? Давайте поговорим. Так, Лайм Харкли. Вам о чем нибудь говорит имя Лайма Харкли? No, Нет, there. я no, такого no. не знаю. Thank you, Спасибо, мама, мадам Может быть, она? Как ты думаешь? Она с этим Хартли сговорились и убили мужа. Вдруг так. Кто знает. Так, поехали в Скотланд-Ярк. Сейчас будем трясти этого братюню нашего узнавать какого такого вот такого к нам врешь мы теперь все знаем ты там был да да да так пойдемте просто проводите эту подозреваемого для допроса он кстати похож на киану ривз нет, серьезно, он похож, что-то вот есть. Так, что вы... Так, Вудманс Ли. Расскажите, мистер Хатли, что вы делали в Вудманс Ли? Woodmans Ли? Никогда там не был. Так, ботинки Хартли подходят, ботинки не подходят. Ботинки Хартли подходят. Вторая пара ботинок, найденная у вас в момент ареста, полностью совпадает со следами, оставленными возле хижины убитого, Питера Керри. Следы? Это ваше доказательство? Сколько людей носят такие же ботинки? Это не делает меня убийцей. А присутствие в ли Теперь, когда ваше присутствие в доказано, не потрудитесь ли вы его объяснить? Я не помню. И что бы я там делал? Так, тобашня, очень ухоженный сад, садовник, ботинки Харли подходит, говорит, садовник? Потому что вы садовник в Вудманс-Ли. Нет, как вы? Я осмотрел ваши руки. Они поведали мне, что вы работаете с землей. Кусочки растений, прилипшие к вашим брюкам, показывают, что вы косили траву совсем недавно. А, Но ну, наиболее очевидная подсказка птиц, вышедшая на вашем носовом платке, хохлатая синица, если я не ошибаюсь. Ладно, ладно, вы правы. Да, я садовник. Я приходил за своими инструментами. А, что вы спрятали? Тогда мистер скажите Харли, мне, мистер Харли, что вы спрятали? Хайд? Спрятал? А, о чем вы говорите? Uh, Солдаты, товарищи, очень хочется сказать письмо Хартли. Я сделал это, как вы просили, somewhere. и хорошо их you спрятал. You продолжать мое письмо начернило это невозможно немного химии ничего особенного ничего. ладно вы соображаете но это все если хотите знать я имела в виду свои инструменты это связано с работой я знаю я это проверю мистер хартли всего лишь химия, не расскажу ложный след, но одно я знаю наверняка. Нужно осмотреть место, где хранятся садовые инструменты в Уодмансли. Так, погнали. Так, ботинки подходят. То есть мы тут уже все изучили, видите, вот прям вот вот подчистую. Так. А, спросить, судя по письму и показаниям Хартли, он что-то спрятал в том месте, где хранятся садовые инструменты. А так как он садовник, Вудмансли, мне определенно нужно все проверить. Ну, пойдемте все проверять. Вудмансли, я ищу тебя, Вудмансли. Название такое странное. Вудмансли. Что оно вообще означает? Как это? Как это? Как это? Ладно, поехали обратно туда. Так, дедукция. Что у нас, кстати, с дедукцией? Улики. Пусто. Пусто, ничего нет. Продолжаем. Так. То они там врут все такие. Вот прям молодцы. Надо что... Не знаешь, не знаешь, да? Связан с работой. Все, тебя выдали. Лагунья, выдали тебя. Доступ к садовым инструментам, мадам. У нас есть сведения, что похищенные ценные бумаги спрятаны среди садовых инструментов здесь, в Бутмансли. Нам нужно найти их. О мой, наши инструменты хранятся в сарае позади меня. Подключить вот его. Спасибо, мадам. Так, ключ найти применение. Небольшая связка ключей от сарая. где хранят садовые инструменты. Это нам сюда. Идем, открываем сарай. И будем его проверять. Так, что у нас тут? Посмотрим, что могли здесь спрятать. Заходим. Ну тут, в принципе, ничего такого. Лопаты. Косы. Всякая хрень. Вот тут вот, вот такое. Пол в сарае. Доски. Плохо подогнанная доска. Давай, открываем. <связывая> <связывая> Деревянная коробка! Поднимаем, осмотрим. <связывая> какой кошмар, какой кошмар. Надо взломать. Открыть. Посмотрим, что же в коробке. Так, поворачивайте все цилиндры, чтобы получить единую линию. Некоторые линии обманчивы. Так, короче. А, ага. А как А. Нет. А... Все готово, готово. Связь писем. пачка писем, написан женским почерком и монограммы Сими Керри. У Харды и мисс Керри была связь. Это интересно. Та-та-та-та-та. «Лайм, мой дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я его знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными. И ни к чему хорошему они не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я, бл я благодарю вас за заботу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля. И мой муж – это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад, но синяки сойдут, и вам не нужно волноваться обо мне». Вот так вот. А, Спросить Любовная переписка между Лаймом и Хартли, и, а, Хартли и Джудит Керри была обнаружена в небольшом деревянном ящике с домом Сарая. Ай-ай-ай-ай-ай. Любовники. То, я так понимаю, что дальше письма у них ничего не зашло. а Вы и Лайм Хартли. Мадам, я осведомлю на вашей связи с Лаймом Хартли. А, а, о чем вы говорите? Так тихо, стой. а Письмо Хартли. Любовные письма. След от пыли поломщица тут обычно. Хэ, любовные письма. Миссис Керри, мы нашли ваши письма. Мои письма? Я просила Лайма вернуть их мне. Я хотела их сжечь. Почему мистер Харли положил их в садовый сарай? Я, я не знаю. Я хотела их вернуть, но я его не видела после после того, что случилось. Понятно. Вот они. О, это ужасно. Ужасно. Лайм, как он мог? Я, я после того, что он сделал... Вы верите, что он убил вашего мужа? Нет. Я не знаю. Я не знаю. Оставьте мне одну, прошу. Спасибо, мадам. Интересно, удалось ли Уигенсу разыскать моряков? Пам-пам-пам. Так, Питер Керри Курил, письмо Джудит Керри, письмо Лайма Хартли. Нет? Вот. Вот. Ой, а я забыл вам прочесть, да, что там было? Что к чему? Отчаянная ревность. Лайм Хартли любил Джудит Керри столь отчаянно, что его ревность могла спровоцировать его на убийство. Та-та-та! Мотив Хартли отношения Лайма Хартли с Джуди Керри могли дать ему мотив для убийства Питера Керри. Как вы думаете? Да? Могло так быть? Ну-ка, невероятная сила. Возможный заговор. И неэллигант, и Хартли лгут. То есть они могли действовать за обща. Двое убийц. Двоя убийств. Джон Хопли, Неллиган и Лайм Хартли вдвоем замыслили убийство Питера Керри. Мотив Неллигана – месть Керри за воровством. Мотив Хартли – ревность и любовь к жене Керри. Организатор Неллиган. Лайм Хартли и Джон Неллиган винованы в тяжком умышленном преступлении. Они заслуживают суда. Неллиган был защитником, а зачинщиком, и Хартли его поддержал. Либо организатор, организатор Хартли – Слайм, Хартли, Джон, Неллиган, виновны в тяшку тяжком... мультфильма, так так они зашли сюда, Хартли был зачинщиком, бедняга Неллиган всего лишь следовал за ним. Ну что ж, давайте все свалим на несчастного Неллигана. Подтвердить моральный выбор. Давайте посмотрим эту концовку. Давайте. Зажигай. Рассказка найдена, и теперь я готов назвать виновного. Так скажите мне, кто убийца Черного Питера? Нелеган и Хартли. Было двое виновных, инспектор. Нелеган и Хартли. Что? Никогда бы не подумал, мистер Холмс. Дрянная парочка. Возникло сочетание двух мотивов, приведших к преступлению. Каковы же их мотивы? Первым была месть. Черный Питер присвоил акции, принадлежавшие отцу Неллигана, и его сын пожелал их вернуть. А второй? Вторым было убийство на почве страсти. Лайм Хартли влюбился в жену Черного Питера, это привело к ссоре между ними и Керри. Между ним и Керри. Да-да-да. Похоже, что так, мистер Холмс. Я бы предпла... предложил вам организовать небольшую ссору между ними, чтобы подтвердить мои обвинения. Отличная идея, мистер Холмс. Я с ним поговорю. Присоединяйтесь ко мне в комче для допросов. Интересно. Джентльмен, она все известно о вашем союзе с алюбийца Черного Питера. Понимаете, что спланировали его вместе? В нашем союзе? Я даже не знаю этого человека. Вам нужна была смерть Питера Керри. Вы оба были там. Нелепость. Я не виновен. Все сейчас важно. Определить степень вины. Кто из вас, из вас был зачинщиком? Ну, я же сказал. Я никогда не видел этого человека. Это он, он придумал, он меня заставил, он угрожал мне, он стоял за всем этим. Заткнись, ты сумасшедший. Что ж, вполне понятно, не так ли, мистер Холмс? Инспектор, я считаю, нелегитимный виновник. Хартли преследовал присле... за, а последовал за ним ослепленный от любви к жене Питера. Вы ошиблись, это не так. Right. Все правда, я признаю. Well, что ж, молодой человек, похоже, вы лидеры банды. Я вам не завидую. Так глупо смотрится, я не могу. Дело закрыто. Да. Это убийство спланировали Двое. Джон Неллиган и Лайм Хартли. Пока один стремился вернуть акции своего отца, второй с радостью помог ему освободить женщину, которую любил. Вы определили Неллигана инициатором преступления. Они оба при предстанут перед судом. Найдена улик 14, заключение двое убийц. А, приговор организатор Неллиган. Реально это так чушь смотрится. А, Другой, так, так, да другое, пожалуйста, заключение. ну давайте обвиним, я не знаю этого второго. <свист> <свист> <свист> так. а. письмо, лайма, я сделал а, как вы попросили, но я умоляю вас изменить, пом помните ваши клятвы, я не совершил ничего недостойного, чтобы вы мне не признание. Признание Джуди Керри. Джуди Керри начала плакать и сказала, что не может э, просить Харти за содеянное. Даже несмотря на то, что все еще любит его. Э, ч. Так, тихо, подожди. А, отчаянный, смотрите: невинный флирт. Был доказан, что Лайм Хартли флирровал женщину первой. Керри даже влюбился в нее, но это не вышло из-за страстных, но безоби безобидных писем. А, отчаянная ревность! Лайм Хартли полюбил Джуди Керри столь отчаянно, что его ревность могла спровоцировать его на убийство. Да, принимаем еще раз. Так. Мотив Хартли. Опять соединяем вот это вот все. Ну такая чушня, ну -мо. Арикзад Хартли. Ну давайте, да. Посмотрим эту концовку. Мы так долго-долго к этому шли. Ну то весело, а? Загадка найдена, бла, бла бла бла бла убийца нашел. Кто убил черного Питера? Неллиган и Хартли. Погнали! А, мы же можем. Каковы их мотивы? Месть! Второе. Убийца больше страсти. Так это было? Я бы предположил вам организовать тебя, вот так? Так идея. Да, мы же можем это проматывать, точно. На всем этом союзе. Представьте, что споймите. Я даже не знаю этого человека, он уже был сперва так, так как вы были там. Нелепости, я не виновен. Все, что ваше, сейчас определить степень вины. Я не, не видел этого человека. Это он, он привел у меня. Он, говорил, он сразу совсем этим. Ты сумасшедший. Что все же вполне понятно, не так ли, мистер Холмс? Оба виновны, конечно, но я полагаю, что зачинщиком был Хартли. Это нелепо. Зачем бы мне понравилось помощью этого слабака? Вы хотели избавиться от человека, который держал в страхе свою жену, и мешал вам быть с ней вместе. Юдан Неллиган всего лишь последовал за вами. Ошибаетесь. Я не имею к этому никакого отношения. Это вы объясните суду. Все закрыто. Да, да, да. Очень <свист> хорошо, Холмс. Пока. Так, другая версия. Опять все. Возвращаемся в обратно. Возвращаемся обратно. Хорошо, что вот тут вот возможно, вот прям вот сразу вот идешь и сразу все показываешь. Все, все, что можно, все, что нельзя, вот прям вот можешь отменить в любой момент. То, что тебе не, не, по, не понравилось, там, что вот и так далее. Прямо это же прекрасно. Вот. Двое убийц. Так, хорошо, А давайте мы... Ой. Удачный бросок поставим. И все сдувается. Так, невиновность. Вот так вот, да? Отчаянная ревность, мотив Харкли. Пока что оставим это так. Пока так. Возвращается к книжки. Поиск акции Но в реальности искал акции. А, теперь Хартли виновен. Лайм Хартли убил Питера Керри. Его мотивы ревности и любовь к жене Керри. Обвинить Хартли. Лайм Хартли виновен в убийстве Питера Керри. Он должен быть наказан по всей строгости закона. Помиловать Хартли. А, разум Лайма Хартли был затуманен любовью к жене Питера. Это убийство было совершено на почве страсти под эмоциональным давлением. Тем не менее, он должен ответить перед законом за суда. Пап, обвиняем. Ты виновен. Вы, поздравляю, вы слабое звено. Погнали. Обвиняем всех. Просто вот всех. У нас сегодня какая-то обвинительная серия. Лейт мы опять все разгадали. Кто убил? А, Лайм Хартли. Меня это не удивляет. Сроду не видел более вино... виновато выглядящего парня. Он был влюблен в Джуди Керри. Это привело к конфликту, который закончился трагически для ее мужа. Понял, идем сейчас же позаботимся о нем. Лиам Хартли, вы виновны в убийстве Питера Керри. Нам известно, что вы влюблены в его жену. Он был жестоким и сплючивым человеком. Его следовало устранить. Сомнений нет. Но это абсурд. Я не виновен. Однако мы поймали вас. Я возвращаюсь, да-да-да. Хорошо, да, всего доброго. Окей. А, так, он его убил Питера, да, убил Питера и попытался это скрыть, благодаря вашим дедуктивным способностям вы установили его с 5 Джури Керри, и как, как и то, что он был, вы, вы решили отдать его под суд. Так, так, так, так, так, другая версия, давайте попробуем его помиловать теперь. Но ну, мы, в любом случае, дойдем с вами до конца. Так, погнали. Хартли виновен. Помиловать. <свят> Я не знаю, может быть, а, так делать? Помси? Или там как-нибудь по-другому? Надо подумать, надо подумать. Вы мне скажите, so me, как, как вам хочется смотреть вот эти вот всякие варианты, или это лучше сделать в каком-нибудь дополнительном видео? Дорогие детали. Это вы убили черного Ch Питера. Он узнал вас связь с его женой и пригласил вас на встречу пропустить по стаканчику. Затем началась ссора. Он вытащил нож, и для самозащиты вы схватились за гарпун. Лестрид, пожалуйста, укажите это в рапорте. Я все отрицаю. У вас нет доказательств. Успокойтесь благодарите я за то, что мистер Холл спас вашу шею. Вот. Вы мне напишите, как вам, если вам некомфортно то, что мы в процессе еще других обвиняем, и смотрим, как это так, это не так, то то не то, и ла ля ля ля ля ля ля ля Если вам это как бы не нравится, мы можем просто идти по сюжету, я дохожу до, так скажем, главного виновника, его обвиняю, Показываю вам, ну, как бы там две, как обычно, две вариации: вот это вот, да, вот конечно. И, и все. А вот эти вот обвинения по ходу, ну, вот которые у нас были, то есть мы обвиняли, вот и я уже не помню, как их все зовут. Как его. Неллигана. Как мы обвинили Харли, как мы их обоих обвинили, как мы их поодиночку обвинили. Если вам это некомфортно, комфортно, как бы напишите, я не буду это вставлять. Вот в каком-нибудь, я не знаю, там отдельном видосе. А в конце я это вставлю. Так скажем, повырезаю отсюда, там вставлю в финальном видосе, все это посмотрите. Все-таки я забилась на стопроцентное прохождение. Так что мучитесь, страдайте. Mm allora <little absurd> Заключение, кстати. А, о, во о, -о. Харти виновен. Двое убийц. Вот, вот, вот. Мои заключения, которые были. А -ха -ха. Мне нравится, мне нравится. Но тут в любом случае, тут нужна невероятная сила. Вот так вот. Пока что пускай будет вот так. Все. Погнали дальше. Возвращаемся, получается, на Бейки стрит об обратно домой, и уже там разговаривать с нашими парнями, которые по поводу моряков там что-то узнавали, разузнавали. Так, Бейки стрит Так что, смотрите, напишите мне, как вам будет комфортнее, чтобы это все вот так вот было в процессе, я вам показывала, обвиняла всех подряд, либо чтобы всех подряд я обвиняла уже в каком-нибудь дополнительном видосике. Мистер, Омс, Мистер Холмс, вы нашли моряков из-за вашего списка. Well done, Отлично, Уиггинс. Уиггинс. Показывайте. Так. Матрос, рулевой, гарпунщик матрос, кок, гарпунщик умер неделю назад. Вот у нас есть гарпунчик один. Это человек, гарпуня. Его инициалы ПК, такие, как на табачном кесете. Та-ра-та-та-та-та, -та -та -та. гарпунчик. Уиггинс, вы не поищите, видимо, об одном из моряков, что вы нашли? Его зовут Патрик Кернс. Некоторое время спустя... Мы нашли Батрика Кернса. Хорошая работа, Уиггинс. Где он? Живет на маленькой обставленной комнате, но часто сидит в пабе морская из ведьма, где борется на руках за деньги и выпивку. Превосходно. Вот ваша награда. Две гении. Спасибо, сэр. Найти экипаж морского ля-ля-ля. Ну, давайте, когда мы на этом закончим уже. Мы, у нас была обвинительная серия, мы обвинили абсолютно всех, кого только могли обвинить. Мы большие молодцы, и я думаю, мы на этом закончим. Вот, спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.